Итак, всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Пугачева Наталья. И сегодня мы с вами встретились для... Здравствуйте, все участники на YouTube-канале, кого я вижу. И сегодня мы с вами будем разговаривать про прогноз, астропрогноз наступает на наступающий месяц. Месяц земляного дракона, то есть, у нас земля будет на земле. Традиционно спрошу: если у нас абсолютно новенькие люди? То есть, те, кто меня видит первый раз, поставьте, пожалуйста, единички. На всякий случай представлюсь. Меня зовут Пугачева Наталья. Я профессиональный психолог и астролог. Практикую я китайскую метафизику, которая называется и астрологию, которая называется Падзи. Вижу, что есть новички, очень приятно. Обязательно для новичков будут давать какие-то подсказки. Если вам кажется очень, особенно новеньким, очень сложно и очень много всего, поверьте мне это, потому, что, только потому, что вы первый раз попали на вебинар и сразу, знаете, это сказать не проходя особенно если вы не проходили никогда нигде подготовить ну какие-то курсы которые бы вас подготавливали то информация может показаться сложной вы тогда отсеиваете ту информацию которая вам сложная с иероглифами с поиском летящих звезд например ну оставляйте ту информацию которую в которой вы можете воспользоваться в конце расскажу про нашу живую встречу в Москве которая будет уже в апреле, то есть мы 27-28 апреля встречаемся. У нас будет такой первый, первые открытые уроки нашей школы. И кому интересно, ждите обязательно анонс. Расскажу про нее. Про него, про анонс. После вот этого выступления моего будет у нас второй мастер-класс который проведет наш преподаватель светлана мостовская ну, вместе со мной конечно которые как раз тоже рассчитаны для абсолютно для новичков называется основы астрологии бацзы так что может быть вы проведете весь вечер с нами в нашей компании мы будем очень и очень вам рады Итак, запись мастер-класса. Ну, запись у нас. Да, вот сейчас вижу, что модераторы включили запись. В принципе, у нас с вами запись, дорогие друзья, на YouTube канале она, как правило, идет автоматически. Ну и так, с чего начинаем? Итак, сам по себе дракон. Это месяц Земли, да? то есть месяц стабильности. Ну, вообще Земля сама по себе стихия, которая дает стабильность. Но а, дракон в китайской астрологии, это вообще весь календарь китайской астрологии, он не совпадает с григорианским календарем, то есть мы говорим с вами не с 1 апреля по 1 мая, а мы говорим про период с 5 апреля по 6 мая, период, который называется месяцем дракона и дракон бывает драконы бывают как и любой другая как любая другая земная вещь, бывают различные э, в частности наш дракон в этом году у нас есть пять стихий и они тоже идут по кругу то есть небесный ствол мы все стараемся всегда читать не просто один знак а мы так называемый весь Дядзи ди, читаем то есть э, э, как бы столб, да, он дает больше информации. Один дракон это хорошо. Мы вот говорим, например, с вами очень часто разговариваем про то, вот человек родился в год дракона. Еще очень важно понимать, в год какого дракона он родился, да, потому что дракон может быть водный, может быть огненный, может быть металлический, может быть деревянный, может быть земляной. И вот у нас с вами точно так же может быть год, точно так же может быть месяц, также может быть день. Единственное, что годовые характеристики, они очень сильные, мощные эти энергии, они дают... Ну накладывать на человека определенный отпечаток если мы говорим про астрологию а, про астрологическую карту мы сейчас с вами говорим про общее понятия, которые приходят ко всем к нам и которые а, конечно же зависит от того какой набор этих иероглифов мы с вами имеем в своей астрологической карте То есть, если мы с вами а, имеем дружественные для земляного дракона знаки то, естественно, для нас этот месяц будет подъема, взлета, каких-то достижений, каких-то успехов. Для кого-то он будет романтическим месяцем, для кого-то будет, хотя там звезда, как вы понимаете, цветка романтики не, романтики не может быть, но он может быть красным луанем. Итак, для кого-то это будет тяжелый период потому что земля на земле да и мы сейчас с вами говорим про какие-то общие тенденции и мы всегда понимаем что для того чтобы разобраться ну, что же будет конкретно для меня давать тот или другой период? Конечно, нужно немножечко умнее читать карту карту Бадзи, и тогда для вас астрология превратится действительно в какое-то увлекательное и живое э, такую живую науку, живое действие, а не просто э, какой-то там столбик в каком-то журнале про стрельца, тельца и все Всем стрельцам будет удача, всем тельцам будет там любовь. Да? Ну, мы же понимаем, что такого быть не может. Ну так, давайте. Итак, с 5 апреля, вступая в свои права период земляного дракона, после предшествующих двух огненно-деревянных месяцев, внесет в нашу жизнь движение, позитивные эмоции и оптимизм, апрель может показаться слишком спокойным. А, почему я говорю про огненно-деревянность? Потому что у нас с вами проходили два месяца, да, в а, в китайскую весну. Это уже будет последний, кстати, месяц китайской весны. В китайскую весну а, у нас а, входит, дракон как бы заканчивает уже. То есть у нас есть еще два месяца предшествующие месяц кролика, а до этого был а, месяц тигра. А, это деревянные месяцы, и они вообще Весна – это сезон дерева, поэтому они были огненные, они такие были бурные для многих. Ну, кстати, напишите, э, насколько, ну давайте бурные, давайте или не бурные, давайте по десятибалльной шкале предыдущий период, насколько, ну вот, я не знаю, хотя бы месяц кролика для кого как прошел огненного кролика, напишите, пожалуйста, по десятибалльной шкале. Мы, мы понимаем, что у всех он должен пройти по-разному. Поэтому я уж так просто, чтобы с вами немножко интерактив. У кого-то 9, у кого-то 1, у кого-то 8, у кого-то 0, у кого-то 10. Да, да. Вот. Так вот, дорогие мои друзья. Кому-то, да, действительно, предыдущие месяцы внесли очень много позитива. Но я смотрю все-таки больше а, тех, у кого выше пятерки. На YouTube пока пока показатели пониже. Так, YouTube отстаю от показателей в комнате. Дальше апрель может показаться слишком спокойным временем временами даже застойным. ну то есть после дерева и огня до да, пылающего огня у нас вдруг приходит Земля на земле, да. Мы можем начать лениться, можем э так не очень охотно двигаться. Все желательно, чтобы все там уже понакатанное как-то само шло. Земля стать поч почему? Потому что Земля стать частично стабильно, а земля земляной дракон самый уравновешенный из всех драконов, что дает прекрасную возможность остановиться, перевести дух, основательно обдумать следующие шаги или исправить ошибки, допущенные в, дина... вот в эту динамику, в самые в самые динамические первые месяцы года. Почему написано начало года? Потому что китайское, с точки зрения солнечного календаря, китайского, естественно, коли мы уже в китайской астрологии. Вот начался только 4 февраля, да, и всего-то вот заканчивается только второй месяц этого этого года, года свиньи. Чтобы в мае вновь двигаться к своим целям, но уже более осознанно и планомерно. Почему? Потому что мая у нас уже начинается э, с точки зрения китайской астрологии лето, а значит у нас начинаются огненные месяцы понятно что огонь нам посидеть и подумать не всегда дает ну что традиционно начинаем с наших с вами э, чисел календаря которые бы для нас были хорошими или не очень хорошими э, что вы можете сделать вы можете взять листочек на себя выделить вы можете сейчас открыть календарь и э, посмотреть какие Ну я не знаю кто как ведет свои дела я во всяком случае у меня все в календаре даже если у меня есть какое-то дело через полгода, ну бывает такой там, за год вперед интернет заплатила, да, надо заплатить. То я там напишу, что там 20 января следующего года нужно заплатить за интернет. Ну, больно я там помню, да, зачем мне это надо. Вот. У меня все в календаре. Поэтому, если у вас так же, как у меня есть все в календаре, в которой там, да, вот вперед все уже расписано, то вы можете ä, тоже посмотреть или в календаре сразу отметить. Или просто посмотреть, на какие вы числа планировали. Например, у вас была какая-то есть, какой-то очень важный момент. У вас есть какой-то важный момент купли-продажи, недвижимости. Ну, я не знаю, просто, может быть, машину планируете продать или купить а -а -а, с какими-то поездками. Посмотрите, посмотрите, насколько будут удачные числа. Итак, красным, ну, как вы уже поняли, отмечено не очень удачные числа. На всякий случай, говорил, что... Это такой классический выбор дат. В китайском календаре есть разные подходы по поводу благоприятных или неблагоприятных дат. Это один из ну, просто классика жанра. Да? И здесь у нас в классике жанра у нас есть четкие правила. Не придумывать того, чего вы не видите. То есть у нас есть а, дни. Каждый день он может для чего-то быть хорош и для чего-то быть не очень хорош. Поэтому если вы видите, что он красный и типа он не очень хороший, но при этом то дело, которое вы запланировали, не описано, то и не придумывайте. Значит его, его делать можно. Итак, 7, 14, 19, 26 апреля и 1 мая. Не начинайте новых дел. Не выясняйте отношений. Поверьте, это добра не доведет. Э, значит, дела не приведут к успеху, а ссоры затянутся надолго. Я думаю, что про первое мая очень важно запомнить, когда мы будем все это отмечать. Вот. Так, извините. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Значит, 5, 17, 29 апреля не спешите, относите важные документы на подпись. Могут быть проволочки и не стремитесь купить в эти дни билеты, если отправляетесь в путешествие. Транспорт может подвести и радость от предстоящей поездки будет омрачена. Возможны размолвки, ссоры и расставания. 6 15 18 20 30 апреля также не записывайтесь на прием к врачу и не назначайте свидание велика вероятно что диагноз будет поставлен неверный а свидание вас разочарует дорогие друзья ну обычно у нас с диагнозами не так много в ней ну вот апрель у нас но ну обычно у нас там два 3 максимум четыре дня здесь у нас аж 5 дней которые не, ну, не очень для врачебного применения, скажем так. Да? А, посмотрите, под, значит, смотрите, еще раз рассказываю. Каждый раз рассказываю одно и то же, но все время есть по этому поводу вопроса. Значит, а, друзья, всегда очень важно, что именно вы делаете. То есть, что, вот не, значит, не назначайте свидание. Слушайте, ну если вы уже с человеком встречаетесь два года, в какой из этих дней вы назначите свидание, в этих или в хороший, наверное, уже не имеет отношения. Но если вы с человеком, но ну, я не знаю, например, познакомились в интернете, состоите в долгой переписке, и вот свершилось, вы поняли наконец-то, что он это ваша а вы это его, и пора бы встретиться, то тогда, наверное, лучше выбрать хороший день. Для первого свидания, для начала отношений наверняка будут хороши именно первые дни, да? Ой, важны в какие дни первые вы встретитесь все остальное если вы уже встречаетесь но ну, не придумывайте точно так же если вы идете к врачу вы уже сходили к врачу но ну, вот у меня такое часто бывает пришел к врачу Врач тебе назначил кучу каких-нибудь анализов, еще там сходите, сделайте там, я не знаю, флюорографию, занесите мне ответ, тут сделайте анализ, тут сделайте там ЭКГ и все. И ты еще врачу, потом тебе нужно еще записаться еще раз, два, три, как, как повезет, скажем так. Да? И я хочу сказать, что если уже процесс как бы начался, ну, я не знаю, там все, конечно, зависит от того, там, на какой диагноз, что вы там, действительно, насколько там высока цена врачебной ошибки. Но по большому счету, если уже процесс идет, то последующие дни не так уже важны. Нам важен, как правило, первый визит к врачу, когда врач вам ставит диагноз. Вот тогда должен быть хороший день. Потому что ну, мы понимаем, что где-то что-то пошло не так. и Значит, дальше 16-28 апреля не рекомендуется подписывать документы, от которых вы ожидаете скорого результата. А, значит, это про плохие дни. У нас есть еще и хорошие, а еще про плохие не все. У нас есть 29 апреля и 1 мая дни без богатства. Чем меньше финансовой активности будет в этот день, тем лучше. Не стоит покупать э, дорогостоящие вещи, оплачивать э, какие-то заказанные путевки Потраченные в этот день деньги не принесут даже ожидаемой радости от приобретения. 5 мая день истощения или Изнуряющий день. Энергия в этот день стоит на нуле. Лучше всего этот день ну как-то пометить заранее в своем календаре и не назначать на него никаких важных дел, от которых вы ждете роста и развития. Самое лучшее ⁇ это отдых. Но не так все плохо, есть еще у нас и хорошие дни. Сейчас я посмотрю, у меня апрель, наоборот, планируется быть более активным. Ну вообще людьми, у всех он планируется быть более активным потому что я не знаю в каком регионе живете вы но вот москва и московская область она так сейчас активно тает что я так чувствую что в апреле вообще будет очень много дел до майских праздников да и да и майские праздники но тем не менее тем не менее, мы говорим про китайские энергии, про энергии китайского календаря, которые могут привносить свою лепту в наши с вами планы. То, что планов у нас гармадье это факт. Ой, кошмар, 14-го влетая на операцию, скажите, что же не для всех работает, от карты тоже зависит. Наталья, ну, во-первых, да, от карты это, конечно, тоже зависит. Смотрите, если у вас в эти дни выпадают какие-то ваши благородные, то не, не так можно сильно переживать, а, потому что благородные, они всегда, как правило, нивелируют ну, любую проблему. То есть или день может быть вашего небесного благородного, или хотя бы возьмите тогда на операцию час, час вашего небесного благородного. Может быть, будет даже для вас месяц, да, хорошие. Как увеличить эти даты? Как увеличить эти даты? Так, извините. Это мое любимое занятие. Что-нибудь разлить? Секунду. Господи, сколько раз я уже разливала стаканы с водой, что это просто что уже, я не знаю, под как какую группу ставить, и как далеко от себя, обычно еще успевает выбивать всю электронику, потому что обычно стоит еще какой-нибудь... Так, да, сейчас, видите, а сейчас это все растечется по всему, по всему столу. Так. как увеличить эти даты, друзья? Я не знаю, как увеличить эти даты. А у меня они вот на таком экране, соответственно, я их вот увижу вот такими. А у нас все это будет на нашем сайте n ком будет вот то, что вы сейчас смотрите. Сейчас мы с вами просто немножко пообщаемся и я кое-чуть здесь разъясняю. В принципе, в виде статьи мы выдаем каждый прогноз на сайте, так что вы потом эти числа сможете увидеть на, на сайте. А, все, Людмила, спасибо. Я поняла, да. То есть у вас, может, экраны поменялись, да, надо просто... Здесь вот Людмила подскажет, Марина, нажмите на, на четырехугольник, где Наташа. Да, в, может, у вас экраны поменяются, и тогда у вас будет большой шрифт. Угу. Вот. А, Марина, у вас, наверное, там маленькие, маленькая кошечка, да, потому что у меня вообще во всю страницу это все. Давайте хорошие даты. Можете пока выписывать, у кого плохо видно, кто как-то на слух воспринимает. Итак, у нас есть с вами 8, 20 апреля и 2 мая. Благоприятно заниматься духовными практиками, совершать обряды, закладывать фундамент. Не стоит заниматься опасными видами спорта, так как есть вероятность травм дальше 9 21 апреля и 3 мая начинаете только положительные дела потому что энергия этого дня умножит все что вы будете чем вы будете заниматься 10 22 апреля и 4 мая в эти дни можно смело обращаться с просьбами продвижение работе или просто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 11 и 23 апреля зовите гостей открывайте бизнес празднуйте свадьбы заключайте сделки можно начинать обучение приступать к новой должности 12 и 24 апреля хорошо подводить итоги завершать старые дела но лучше отказаться от де... В этот день от начала лечения и других важных дел, да? то есть, вот еще не подходит эм, для начала лечения 12-24 тоже. То есть не хорошие практически для, для всего, но ну, для начала, например, какого-то там курса там, я не знаю, пить витамины даже, И то не стоит. Да? 13-25 апреля хорошо для начала проектов. Если подготовка к началу важных дел, дел закончена, то смело можете запускать их в этот дел, день. Можно просто поболтать с друзьями. Энергии этого дня оставят много положительных эмоций от этой встречи. Во, Марина перезагрузила. Хорошо? Ольга пишет, у меня девятый день рождения. Ольга, отлично. Да. У Нины 12, 24, дни рождения, дочки дочки видите как хорошо Значит, на самом деле это не, не дню рождения не имеет никакого отношения потому что это высчитывается под конкретный год да? вот и, и даже если вы видите какое-то плохое число и даже не иногда очень часто пишет вот там день потеря а я был рожден в этот день друзья мои это это на дела и на даты это не на рождение прогноз поэтому вы не переживайте да? значит что мы еще можем посмотреть итак небесный ствол мы только чтобы с вами говорили что это земля земной значит и в земной ветви дракон тоже земля сильный на высокой фазе ци то есть сам стоп у нас земляной очень сильный на высокой фазе ци школа и в противовес прошлому году земляной собаки где также была укорененная земля более, этот месяц будет более подвижный, менее консервативный. Земляной дракон ⁇ это невысокая гора, с которой стекает река. На, вот, годовая свинья ⁇ это Рен, это большая река, стекает И, и сразу уходит под, под землю. Как бы образ энергетически вот такой. По кругу усин земля контролирует воду. Это может привести к столкновению интересов и конфликтам ситуации. Обратите на это внимание. То есть у нас с вами месяц пытается контролировать год, да? Помните, что Земля это самый терпеливый небесный ствол, но у него есть свой предел. И в один прекрасный момент даже спокойная, малоподвижная Земля может выйти из себя, а когда... И тогда держитесь крепче, да, извините, потерял, что читала. <смех> Будут скандалы, драки и разбирательства не нужно доводить до такого конца месяц это короткий промежуток времени мы все прекрасно с вами понимаем что сегодня поругались завтра помирились все возникшие в апреле проблемы достаточно скоро рассосутся сами собой поэтому не спешите там где есть возможность подождать лучше сконцентрируйтесь на актуальных делах которые приносят вашу жизнь спокойствие и и миролюбие, наиболее выигрышным поведением в месяц вот такой сильной земли будет спокойная уверенность и стабильность и в словах, и в действиях. Что еще у нас будет интересно? Обратите особое внимание нужно людям, у которых в карте базы присутствует земная ветвь собаке. Вот иероглиф. Вот такой вы можете увидеть, да? Вероятно, что в том в, ну, в этом месяце, в том месте, где у вас а, будет стоять собака, в зависимости от того, где она будет стоять, у вас будут какие-то изменения в жизни. То есть, если у вас собака в годовом столпе, то изменения могут коснуться внешнего окружения либо здоровья. Если, то есть вы, если вы родились в год собаки, если вы родились в месяц собаки, ну, возможно, с родителями или с друзьями будут какие-то подвижки. Если в дне, то все, что связано с домом или браком, если в часе с детьми или карьерой. Старайтесь не провоцировать конфликты, не воспринимайте в штыки все, что вам говорят близкие, родные, чтобы потом не пожалеть об этом. Особенно, если вы родились в день или в год, либо земляной собаки либо водной собаке. вам лучше спокойно просто пережить этот месяц не начинает новых дел не экспериментировать с карьерой и ну так сказать образно не выпускать пар. сейчас почитаю что вы мне пишется 4 мая можно ехать в однодневное путешествие конечно у меня 5 мая всегда праздник, ясно. Наташа, а если в, а, в, в календаре, что вы прислали мне на почту а, Погоду, рождения, 29 апреля хороший день для любых дел, кроме свадьбы. А у меня роспись назначена на этот день. Значит, смотрите: да, я специально для этого уточнила, что выбор дат есть, а, есть несколько техник. Здесь мы идем про, про, по простой классической технике. Сказать, какая из техник лучше или хуже, я не могу. У нас есть еще одна секретная техника, ее... Привозил когда-то давно какой-то мастер, и ее как-то широко пропагандировали, ну, несколько лет назад, а потом она как-то сошла на нет. Ну, во всяком случае, я не знаю, может я не сильно отслеживаю, может я не вижу, чтобы другие мастера ее давали. А у нас она дает очень хороший результат. Я знаю, что у многих других она давала, ну, еще какие-то более новые модные техники пришли. А ту технику, которую я даю, выбор хороших дат, присылаю каждый месяц, можно подписаться у меня. Заходим на сайт и на сайте э, справа, э, ну, да, смотреть, с правой стороны подписаться на календарь успешных дел. Вот там по такой вот этой древней секретной методике мы до сих пор этот календарь считаем, считаем потому что он у многих, ну не просто наших э, клиентов, он у многих наших коллег, у наших знакомых, у нас самих очень хорошо срабатывает. И поэтому, ну, те, кто давно практикует, он для себя, например, выбрал по тому календарю или поэтому. Я всегда смотрю все от важности дела. Сильно-сильно важное дело, я смотрю по всем календарям, по всем методикам и пытаюсь выбрать. Вы все равно идеально не найдете, я вам сразу говорю. Всегда будут какие-то плюсы, какие-то минусы. Я просто смотрю ну, наиболее лучшую дату. Или там, если уж совсем прям вот и тут, и там, и вот, и вот всем плохо, то я, конечно, эту дату не беру для чего-то такого серьезного. Ну, вот как-то так. А если много земли в, к э, в карте, и земля не полезна. У меня Рен собак, и я ищу работу. М Смотрите, ну вы можете дальше ее искать работу. Не факт же, что вам прям именно в этом месте попросят выйти. Да? То есть все равно ходите, ходите на собеседование. вот Как смещить столкновение собаки с драконом? А, это не очень простой вопрос, потому что у всех разные карты нужно посмотреть. Может быть, у вас и нету никакого столкновения как такового. То есть, если, как я сказала, разные карты, и нужно посмотреть, что есть в карте и кем и чем, например, уже окружена там, допустим, ваша собака. То есть, может быть, тот же дракон или та же собака по вашей карте уходит в какое-нибудь слияние. Здесь, если у вас есть рядом с собакой кролик, то но все равно дракон он динамический, если в карте даже кролик и есть, там не поможет, конечно. Все равно он будет по собаке бить, но не так сильно, потому что есть, есть кролик, который как бы смягчает это все. Если у дракона есть петух, мы сейчас будем про это говорить здесь будет другая, другая история он быстрее будет с петухом сливаться и тоже будет приносить определенный давайте сейчас мы как раз про это поговорим он тоже будет при определенный акцент привносить вот смотрите для тех у кого в карте присутствует земная земнаяец петуха также могут ждать изменений но более мягкие да? почему потому что дракон в первую очередь он все-таки пойдет в слияние к петуху а потом он что к собака начнет воевать но более мягкие благоприятность которых зависит от полезности результатирующего элемента напомню что дракон вступает в взаимодействие в любовь так сказать впадает с петухом и образует новый элемент металл и если металл вам полезен то вас ожидают приятные изменения в той сфере за которую меч металл отвечает если металл для вас это деньги значит что-то про деньги про бизнес если металл для вас ну, например самовыражение дети значит что-то про детей если это власть значит что-то про мужчин и там про мужа например будет, да? более того если земная ветвь петух находится в дневном или годовом столпе карты то приходящий дракон несет ему свой дух то есть дух драконов как бы присоединяется, они же сливаются вместе, да? То есть целый месяц а, дает человеку помощников. И предвещает события счастливые события а это дорогого стоит потому что сам дракон он не является ни для кого благородным человеком небесной единицы ожидается дополнительное ожидание дополнительной поддержки не приходит так что людям с петухом в карте можно сказать что повезло они оказались в наиболее выигрышном положении вот в данный месяц земляной такой сильно земляной месяц да, земляного дракона и если к тому же вас ваш столб личности инская вода еще будет на петухе то это еще и вероятность новых отношений дружеских романтических деловых рабочих, ну как-то знаете многократно увеличивается для новеньких как это сделать вам нужно перейти, сейчас я показываю, на сайт n.pugachova.com в строке браузера можно по-русски написать наталья Пугачева калькулятор бодзы там сразу это все выскакивает. Вы заходите, вот находите на нашем сайте вот такую вкладку калькулятор бодзы. Пишите фио, ой, фио не надо, пишите имя калькулятор все равно, вообще все равно, даже если вы не свое имя напишите, ему все равно. Тем более там отчество, и тем более фамилия. Он, ему не нужна, это просто так называемое название расклада. Пишите, конечно, мужчина, женщина, пишите обязательно дату, пишите время а, рождение если вы знаете. Если не знаете, пишите 12.00, но вы тогда уже не смотрите в час. Пишите город. Если это русский город, то по-русски. Если не русский, то по-английски. А, либо можно не город, можно в Google найти часовой поезд долготу того места, где вы родились. Вы, ну, вы могли где угодно родиться, вы могли родиться я не знаю, в тайге где-нибудь Ну таких, наверное, людей мало, ну, во всяком случае, какой-нибудь маленький там деревню, в которой в гугле не найдешь или какой-нибудь маленький город, вот можете на, на, на, просто найти в гугле м, вот это место и написать там, деревья там, медвежьи деревья, деревня там, в Сибири, какой-нибудь медвежий угол, там, я не знаю, Алтайский край, Ну это я выдумываю, конечно, вот какой часовой поезд до угота? Вам высветится, вы можете просто подставить. Если вы нашли там город просто, то вам ничего сюда подставлять не надо. На кнопку расчет. И мы сейчас с вами разговариваем про вашу астрологическую карту, которая вот, вот про это, да, столпы судьбы. У нас есть самый важный, главный знак, про который у нас сегодня Светлана, вот через час буквально, после вот... То есть в 7 часов у нас с вами начнется, и Светлана Мостовская, преподаватель наш, будет отвечать будет рассказывать про каждого господина дня. Так что еще оставайтесь с нами, потом, еще на один вебинар. Так вот, дорогие друзья, мы смотрим с вами. Сейчас будет прогноз по господинам дня. Их 5. В смысле, 5 стихий, 10 господинов дня, потому что каждая стихия бывает либо инь, либо я. Вижу, что вы очень много пишете. Давайте я почитаю, что вы пишете. Давайте. И у нас с вами будет возможность. Так, сейчас я все открою, чтобы все видеть. Так, а если собака в месяце, возможно, потеря из близких? Спрашивает Ирина. Ирина, возможно, но на потерю близких у нас если честно сказать, есть другие правила. Я сейчас не буду озвучивать, потому что все мы это проходим в фундаментальном курсе, который вот у нас в сентябре начнется, да, и мы обычно смотрим, да, ну это может быть, то есть. Обычно это задевает полный столб, должно задевать, либо это должно быть полное слияние, уводить, либо это должны быть элементы родителей, которые уводятся. Но когда, конечно, задевается полный полностью, задевается столб, например, у вас здесь водная крыса, да? водная крыса. И такое приходит, ну, что-то, что начинает контролировать, да, земля. Или, а, вы собака говорите, водная собака, может быть, да, чтобы, или собака еще, может быть, тоже деревянная. Ну, в общем, Ирин, ответ может ли быть? Да, может. Но вот это читается чуть глубже, скажем так, да. У меня петух в дне... В земной ветви у меня инская вода на петухе, отлично. Не пугайтесь, что вы вместе не теряют родители, это очень мало, чтобы даже приблизительно такое сказать. Да, Наталья, вы правы, этого мало, но, значит, смотрите, когда у нас, например, пожилые родители, и когда у нас, ну вот кто-то уже болеет, вот уже понятно, что есть такие, конечно... Ну, в основном, это, конечно, вот годовые энергии очень сильно видно, которые приходят и которые что-то приносят. Но, к сожалению, для месячной энергии это очень, этого очень мало, вот, ну, чтобы месячная энергия пришла и что-то принесла. Но обычно, когда вот. Но я вам честно скажу, что по своим даже знакомым, да, если вот у кого-то кто-то, например, при смерти лежит, и уже много вот времени, ну, бывают такие заболевания, да, а у человека сердце хорошее, сердце держит, а он уже не встает, уже никого не узнает, уже в бреду, а сердце держит, еще может годами держать этого человека то, в принципе, тут, конечно, вот месяц столкновения, потому что месяц отвечает за родителей, и месяц столкновения с родителями он может добить этого, человека, ну, этого родителя. Да? То есть мы по карте ребенка смотрим. Но так, чтобы родители были живы-здоровы, у вас пришло там какое-то столкновение или слияние в месяце, мы обычно здесь, если честно сказать, больше слияния даже боимся, чем столкновений, Потому что когда забирают символ родителей из карты, вот тогда будет смерть. В общем, это такой вопрос непростой, и на открытом вебинаре его не разберешь. Наталья, у меня в дне рождения собака на Рен. Прекрасный столб, Наталья. Ну и что, хорошо. Это очень хороший, очень такой стол потому что собака это гора, мы говорили, да, а высокая гора, а Рен это вода. Большая вода. Это образ красивого водопада, с которого и он летит с горы. Многого вы можете добиться Дина. Так что... Ой, Наталья, да, написал. Наталья. Дракон в час, собака в году, металл in господин дня, что советует, что совсем плохо, надо в тень уйти Дракон в часе собака в году. А, между годом и часом достаточно много еще элементов металл in господин дня ну мы еще даже не дошли до господина дня погодите сейчас да? не металл металл не полезен а, так как элемент власти в году и в дне петух девочки я если вы мне просто пишите спасибо пишите но я просто не знаю если вы мне не задаете вопрос то я не понимаю на что отвечать а, вот например Яна м спрашивает да она металл Инь, господин дня, но ваш э, дракон с чем там с петухом должен слиться? Ладно, все, давайте дальше пойдем. У нас, кстати, сегодня не так много времени, материала как всегда очень много. Давайте вы пишите, я так смотрю, вы пишете, там и друг другу отвечаете а если петух в месяце но ну, если петух вместе то это уже не распространяется. а если собака в такте чего коснется если собака в такте этого вот тоже не распространяется то что я сейчас писала но а, будут очень какие-то все равно сильная какая-то движуха потому что собака все равно в вашей карте и собака пришла то есть она не в такой карте которая отвечает за вашу жизнь но она такой карте, которая отвечает за ваш штаб. Скорее всего, изменения будут в том, за что отвечает собака. Это я надежде отвечаю на YouTube. То есть, вот, ну, вы даже можете здесь посмотреть по этой карте, да, если самовыражение, выражение это могут быть дети, да, например. Или это может быть ваше детище, ваша работа, ваш бизнес, ваши какие-то, э, ну, я не знаю, там, там искусством вы занимаетесь, например, и вот, собственно говоря, столкновение. Опять же, нужно смотреть столкновение вам принесет хорошее или плохое. Может быть, у вас много земли и вы давно не можете где-то продвинуться. В чем-то это столкновение может принести хорошее. Может, ну обычно мы смотрим и боимся про плохое. А эту запись встречи посмотреть можно будет а, по большому счету да. Все все записи у нас открытых встреч. Лежат на моем канале YouTube, также Пугачева Наталья. Наталь, канал называется Резиденция женского счастья, когда я еще была психологом, это -э, название, так оно и осталось. Да, давайте послушайте, о чем я еще вам не рассказала. Может, вы найдете ответы на свои вопросы. Итак, я просила вас всех сейчас обратить внимание на вашего господина дня про который еще раз напомню, что через час начнет Светлана мостовская буквально рассказывать. Да? То есть э, господин дня. Э, и в зависимости от господина дня у нас с вами будет э, как, какой-либо прогноз. То есть если ваш господин дня элемент личности дерева инская или янская то для вас месяц будет про деньги. Конечно, это будет денежный месяц поэтому любое ваше творческое направление может принести дополнительный доход если ваш господин дня сильный имеет в карте корень то, то существенное увеличение дохода вам гарантировано. если слабый не имеет поддержки то вам стоит оглянуться по сторонам найти надежного партнера совместные проекты с которым с которым будут способствовать финансовому процветанию но все же вам стоит планировать свои траты и исключить спонтанные покупки. Но также в апреле может увеличиться нагрузка на основной работе. Воспринимайте это как неизбежность, старайтесь вовремя решать возникающие проблемы. И тогда вознаграждение вас порадует. Для дерева инь есть небольшое предупреждение: избегайте рискованных видов спорта. В этом месяце к вам приходит символическая звезда Овечий нож. Не ругайтесь, сдерживайтесь, значит, не считайте себя умнее всех, прислушивайтесь к чужому мнению, иначе ее влияние может привести к негативным последствиям. В принципе, хорошо сказать, плохо сделать, сложно это сделать, но, может, вы услышите мой совет. Для огня Инского или Янского пришло самовыражение. Вам захочется проявить себя, захочется активно действовать и быть все время на виду. Если у вас сильный господин дня, то делитесь своими планами, предположительно... Предложениями, занимаетесь их реализацией, и у вас все получится. Более того, у вас могут возникнуть идеи, как увеличить свои доходы, что обязательно приведет к улучшению материального положения. Если господин дня не имеет поддержки, то озвучивание своих даже гениальных идей лучше отложить на следующий месяц. Велика вероятность, что вас не услышат. А вы, ну, и вы останетесь непонятом. Особенно это касается столпа личности бин на собаке. Ну, уже теперь, наверное, понимаете, да, потому что на собаке. К тому же не стоит забывать, что переступать черту и настаивать на своем весьма проблематично для взаимоотношений с окружающим особенно для женщины, которые своими действиями могут поставить под удар отношения. Старайтесь быть мягче, следите за эмоциями, остерегайтесь поправиться. Вот это, мне кажется, важно сейчас для меня. Уже слишком велико ну, самовыражение, да, то есть прям земля на земле пришло. пришло. Можно ä, потянуть на ä, всевозможные излишества, наслаждения. Ну и лишать себя радости жизни, конечно, не выход из положения, может тянуть депрессия. Поэтому одна любимая пироженка в данном случае расценивается как лекарство, и никаких угрозений совести там да, не должно быть угроз, но все-таки знаете, что поправиться для огней очень реально, к сожалению, а нам нужно Вот. Дальше. Друзья, дальше у нас с вами если ваш элемент личности а, земля янь или и а, то вы достаточно сильно в этом месяце вы будете достаточно сильны у вас увеличиваются контакты с друзьями ну и с конкурентами да? для инской земли месяц таких конкурентов для янской больше друзей если ваш господин дня сильный что такое сильный господин дня? Это когда у него есть корни, да? То есть такого же цвета знаки стоят в земных ветвях, то старайтесь не тратить слишком много, чтобы потом не пожалеть о том, что деньги уходят сквозь пальцы и не рассказывать а, о себе лишнего, избежание того, чтобы эта информация не обернулась против вас самих. Если господин дня не укоренен, э, не имеет поддержки, ну то есть слабый, да, то э, приход сильного элемента братства и грабителя богатства придаст уверенности и окажет существенную помощь зарабатывание денег но не ленитесь все проверять перепроверять потому что для вас сейчас будет символическая звезда красная демон красной красоты она очень классная звезда она мне очень нравится она такая делает из нас таких Приносит некоторую легкость жизни из-за того, что одевают розовые очки, но, к сожалению, мы с вами можем очень легко в этих розовых очках попадать во всевозможные ловушки мошенников. То есть будьте бдительны. А для людей с господина дня а, металл Ген, а, я, то есть янский и винский металл, как раз меня спрашивали, в, в апреле будет очень сильный ресурс, да, вас будет очень хорошо поддерживать. Вам полезно научиться чему-то кардинального новому или добавить э, креативности в жизни. Всех, всех приглашаю к нам на открытые наши встречи конце апреля до да, встречи рассчитаны даже для абсолютно новеньких то есть мы специально такие программы подготовили чтобы заинтересовать и новеньких и и не новеньких чтобы всем было интересно хочется почаще встречаться с родителями а захочется вам я надеюсь и делайте это обязательно прислушивайтесь к мнению старших более мудрых людей узнав, узнавать новые и воплощать свои планы в жизнь если э, ваш металл сильный то есть имеет корни то возможно какие-то ну, такие депрессивные настроения замыкания в себе нежелание общаться помочь себе э, вы должны сами тем, тем более что э, больше э, внимания будете оказывать своим хотелкам театры новые платье ужины при свечах развеет э, ваш негатив и даст Уверенность в прекрасном завтра. завтра а если элемент личности не поддержан, то в а то в этом месяце увеличится ваше трудолюбие. Вам захочется добиться совершенства во всех делах. Ну вслед и вследствие этого увеличится, надеюсь, и ваш доход. Для людей, у которых господин дня, вода, Ян или Ин. И пришла власть. С одной стороны это могут быть изменения в работе, в карьере, а с другой стороны есть вероятность того, что всплут старые ошибки, за которые придется отвечать и вызывать неудовольствие начальника или мужа если предложение значит поступит предложение о смене рода деятельности о смене должности не спешите отказываться вполне вероятно что это в дальнейшем принесет вам увеличение дохода если вы рождены в день дракона обезьяны или крысы в день обратите внимание то есть когда смотрите когда я говорю в день то мы смотрим вот сюда да? когда я говорю в год то мы смотрим вот сюда но если месяц то понятно вот эта земная вид в час это вот эта земная ветвь, да? итак сейчас речь идет про день да? то есть если вы рождены в день у вас там стоит дракон обезьяна или крыса то у вас в апреле воз возможно возможен творческий порыв вам захочется творить и придумывать что-то новое дракон для вас символ звезды цветущий балдахин но вместе с этим есть риск быть непонятым, неоцененным а чего в душе может поселиться обида на окружающих и желание ну, как-то абстрагироваться от общества если, если в вашей карте уже присутствует дракон то стоит поубавить, поубавить как бы амбиции ну и чаще идти на компромисс, то есть, конечно, 20 цветущих балдахина это еще большее отчуждение будет, да? тем кто родился в мае в месяц змеи в апреле самое подходящее время для того чтобы посетить доктора. ведь хотя хотя мы с вами видели что не так много для, для доктора а, у нас будет дней а, Ведь для них земная ведь дракон символическая звезда небесный доктор значит вам обязательно поставить верный диагноз и назначит правильное лечение это мы говорим про месяц змеи а да? А вот у кого свинья стоит в году или в дне рождения, то есть либо день, либо год, тому апрель поможет э, в каких-то романтических свиданиях, в многообещающих знакомствах. Ведь для этих людей дракон это символическая звезда, Красный Феникс. В Китае дракон символ императорский, императорский. Так, сейчас я это я уже хотела тут немножко. Вот. Мы еще любим очень талисманы. Тут у меня что-то не отразились эти иероглифы, но неважно. Значит, в Китае дракон сила императорской власти, всемогущее и всезнающее существо это вот про талисман месяца многие спрашивают какой талисман взять на этот месяц он помогает людям неординарным отважным талантливым заслужить его расположение значит слететь высоко сделать карьеру стать уважаемым человеком поэтому талисман апреля предлагаю взять самого правителя месяца дракона Дракон является одним из 12 животных китайского зодиака. Дракон живет в горах или в море и может летать в небесах, то есть символ доброжелательности, процветания, долголетия и э, продления жизни. Ну, насчет доброжел... доброжелательности, ну, не знаю, почему у них такая ассоциация, но вот с долголетием согласна. Древние китайцы считали, э, дракон приносит э, дождь, хороший урожай и плодородия вот а сейчас у нас еще с вами одна будет тема которая многим интересно ну смотрите насколько хорошо вы там разбираетесь фан-шуй это прогноз по секторам вашей квартиры по летящим звездам Давайте сейчас я быстро посмотрю что пишете. А, Лидия спрашивает про лошадь. Лидия, а я что-то говорила про лошадь? Лошадь в часе, лошадь в году. М -м Металл, я, господин мне. еще что? совсем плохо надо уйти в тень? Лидия, из чего вы делаете эти выводы? Я вообще не понимаю. Ну то есть что из моего вообще повествования вызвало у вас такую реакцию, что у вас лошади нужно уходить? Я вообще про лошадь ничего не говорила. Почему нужно уходить в тень? Да. У меня собака в месяц господин дня слабое дерево если приходит дракон открывается сокровищница собака хранит хранилище металл и может появиться любовник а что у вас выходит из сокровищницы, екатерина нужно смотреть обязательно небесные стволы если у вас в небесных стволах есть деньги то есть сокровищница обычно мы ожидаем деньги но если денег нету но есть символ мужчины Опять же, там какого, да? Ну, то может быть мужчина появится. Вы абсолютно правы. Тут все зависит от карты. У меня в дне земля Яна собаки, в месяц дракон на земле, в году лошадь на огне в части крыса на воде. Молодец, Наталья. Я, и и я вам тоже сейчас могу пересказать свою карту, что у меня Или вы хотите, Наталья гусева, чтобы я сейчас все, начала рассказывать про вашу карту, бросив вебинар. что значит поддержан элемент личности? Вот это по существу. Элемент личности поддержан или не поддержан а это ну сильный или не сильный, мы говорили, да? Укоренен или не укоренен. Вот, например, этот элемент личности не укоренен. смотрите элемент личности огонь, но корней у него нет. Да мы видим что нет не, не первый мы называем первой второй степени а, то есть такой же должен быть огонь и или хотя бы огонь я мы бы даже согласились где-нибудь здесь иметь какой-нибудь корень но даже здесь его нет конечно хорошее укоренение когда у знака то есть вот у этого знака корни есть да? вот вода и укоренен в крысе да? дерево имеет корень второй степени в кролике почва имеет Слабенький корень, ну такой дохленький в обезьяне, но имеет вот это вот. А здесь господин дня не имеет никакого корня, понятно? Вот, вот, я еду на операцию, у меня змея. Все совпало, Наталья. Отлично. А, куда дракона ставить на месяц? Поставьте его в дракона. Найдите сектор дракона, поставьте его в дракона. Расскажите, пожалуйста, о самонаказании в месяце... А, в частности. Спасибо. Ну, смотрите, самонаказанием у нас с вами такая история достаточно сложная. Самонаказание давал мастер Манфред Кубни. Вот сейчас Светлана Востовская будет нам читать как раз лекции по его школе, открытый делать мастер-класс. Ну, например, ту школу, которую я стала практиковать, там самонаказание не очень сильно... Ну, вообще мастер их не смотрит. Но я хочу сказать, что все-таки самонаказание периодически срабатывают. Поэтому, если у вас есть дракон, приходит еще один дракон. А, ну, знаете, здесь, значит, давайте: во-первых, что у нас входит в наказание У нас входит либо две лошади, либо два дракона. А, может, кто-то про лошадей поэтому спрашивал: либо два дракона, либо две свиньи, либо два петуха. Я хочу сказать, что. Uh, Лично я не рассматриваю как самонаказание, что вот у тебя есть один знак, и второй пришел месяц. Ну, ну с ума сойдешь. Зачем? Зачем? Вот. А, вот с годом я бы уже рассматривала. Пришел год, ну, и, и то не всегда срабатывает. За что отвечает? Смотрим. Месяц у нас отвечает за карьеру обычно, то есть самонаказание где-то может сработать в вашей работе. Что именно тоже можно посмотреть, за что отвечает дракон у вас ну то есть земля за самовыражение за деньги за мужа за там ресурсы квартиры например да то есть где можете работать там, самонаказание то есть в этой области вы можете что-то такое сделать дракон в часе это как-то отразится я думаю нет давайте прогноз по секторам по фасаду ну да как обычно у нас символические звезды у нас Давайте сейчас вернемся к символическим звездам. Значит, смотрите, что такое символический звезды? Я вообще, честно говоря, недавно стала давать эти прогнозы. Мы тут курс фэн-шуй с вами прошли, думаю, ладно, теперь вы подкованные, должны все знать. Но э, сама по себе методика, она как бы по секторам все понятно, но это достаточно сложно просчитать. Значит, летящие звезды вообще, да, смотрится по фасаду. Ну, знаете, для начала можно, в конце концов, просто хотя бы, давайте сейчас для новичков, давайте так, для тех, кто проходил курсы, там, допустим, вот у нас Татьяна, да, курс со мной читала, проходил, и будет еще у нас курс тоже по летящим звездам. Вы, конечно, понятно, что они требуют определенного, они, это действительно такая, ну, почти профессиональная программа, где нужно правильно уметь высчитать правильно их расселить, правильно их расселить. По секторам вашей квартиры но у нас сейчас не профессиональная программа у нас просто открытая встреча поэтому я вам скажу поэтому сейчас буду ориентироваться просто на людей которые вот пришли послушать прогноз всю квартиру вы можете взять в план своей квартиры вы можете его нарисовать от руки по большому счету дальше вы берете и делите его на 9 вот таких секторов и мы сейчас будем говорить с вами просто про каждый отдельный сектор не будем углубляться у кого есть эти знания кто их может применять то вы уже будете ну как бы э, вы можете послушать про прогноз на э, этот месяц да но в принципе вы и без меня все узнаете какие звезды куда прилетают сейчас рассказываю для новичков для того чтобы просто сориентироваться посмотреть я не знаю там ну, не дай бог ребенок спит э, э, там, в каком-то секторе э, в каком-то углу в квартире и Сейчас там в этот сектор прилетает звезда болезни. А ребенок, например, там болеет. Да? Нам нужно, чтобы он быстрее выздоровел, а он будет только подлечиться. Сейчас звезда болезни прилетит, он бакс, в садик пошел, опять заболел. Ну, вот, господи, передвинем кровать в другой сектор. То есть, вот, пока на таком уровне мы смотрим. А, значит, смотрите, у нас есть годовые звезды. А, и вот, этот, а, вот эту квартиру, стоп, мы еще не Нам нужно встать в центр квартиры найти север. Дальше нам нужно, естественно, разделить очень внимательно, очень внимательно пройти всю квартиру разделить. То есть, например, у нас будет этот север, да? То есть, напротив, у нас будет юг. Мы понимаем, да? Север, юг, запад, восток. То есть здесь у нас будет восток. Это очень внимательно нужно, потому что у вас север может быть где угодно, да? Восток это запад. Ну и все, и тут тоже расписать. То есть, соответственно, это будет юго-запад, да, это будет э, северо-запад, это будет северо-восток, потому что тут у нас север, да, это будет юго-восток, да. То есть мы примерно, вот, ну, хотя бы приблизительно, вы можете даже сейчас вот нарисовать ее, и приблизительно, если вы знаете, то вы, мы можем уже с вами, если вы точно знаете, где ваши квартиры. Там, по восходам по закатам можете определить север юг там, запад восток во всяком случае можете определить да? а, у нас годовые звезды есть они расселились вот таким образом на наши с вами прогноз по секторам на этот месяц на месяц большими жирные, такими большими жирными цифрами выделены годовые звезды маленькими выделены месячные звезды я не знаю, кто-то на них смотрит на эти месячные звезды, кто-то не смотрит. Я не особый фанат, я вообще не особый фанат летящих звезд. Я единственное, что боюсь, это пятерка, потому что она у меня работает в жизни очень сильно. Ну, каждый месяц ничего я никуда не переставляю. Есть люди, которые переставляют, ну, и более того, как я уже сказала, есть ситуации, которые требуют от себя ну более чего-то внимательного, например, ты запускаешь проект, и тебе тебе нужно поставить стол в хороший в хорошем секторе, да? Запусти ты проект из хорошего сектора. Какой смысл выпуск, запускать ну, новый проект, который тебе, например, деньги должен приносить там ближайшие там не знаю сколько-то лет? Запускать из какого-то неясного да, для тебя там, плохого, скажем так, сектора. Хороших секторов у нас, как вы видите, северо-запад, ну вот зелененький хороший, желтенький такой нейтрально, скажем так, хороший. Вот. Ну и красный, здесь либо годовая плохая звезда, либо месячная. Да, понятно, что у нас с вами в основном какие-то плохие приходят, либо по месяцу, либо по году сами по себе летящие звезды они ну за что-то отвечают они во-первых у них каждая звезда относится к какому-то элементу она находится по месту там, в 2019 году и несет определенное характер и качество например единичка ум интеллект благородный помощник считается белый хороший двоечка это звезда болезни троечка азарт там, кстати, дерево, да. Азарт, неожиданные деньги, траты. Ну, такая нейтральная, но она же за скандал отвечает. А, четверка, обучение, траты на обучение, творчество, тоже дерево. А, пятерка, земляная звезда. Мы знаем, что это звезда император, мы ее побоимся. Она очень опасная. Почему? Потому что если что-то не нравится императору, он долго не разбирается и сразу рубит голову да. Эта звезда действительно, особенно когда на входной двери или попадает в какое-то место, в которое мы спим, приносит какие-то неприятности. Ну, насчет спим, может быть, и не, не настолько, потому что там нельзя делать активации. Когда мы спим, в принципе, активаций там никаких нет. А вот э, входная дверь ⁇ это, конечно, самая лучшая активация, какая может быть. Э, шестерка ⁇ это металл, хорошая белая звезда. Дисциплина, карьера, продвижение, семерка тоже металл, звезда, ораторов может вызывать ссоры, споры, злая, плохая считается, ну, такая условно. Восьмерка, бизнес, продвижение, много денег, недвижимости, белая, хорошая. Девятка, быстрые деньги, привлекательности и красноречие нейтрально. Вообще там нас намного больше, у нас намного более это глубокий материал. Потому что каждая звезда каждая звезда она имеет а, определенные характеристики. Ну, так же, как и человек, да? он может быть хорошим оратором, ну и при этом, например, там плохим мужем. Да? А второй может быть а, хорошим бизнесменом и плохим лыжником, горнолыжником. Да? И, собственно говоря, все зависит от того, что ты собираешься с этим человеком делать: бизнес делать или на горные лыжи поедешь кататься. Да? Бизнес у тебя пройдет хорошо, с горными лыжами, скорее всего, ничего хорошего не получится. Точно так же и со звездами. Надо понимать, что и как. Для этого у нас будет тоже отдельный курс. Скоро он, кстати, начнется. Я вас приглашаю, кому эти темы интересны. Я думаю, мы его летом проведем. После всех цемеников наших Татьяна его будет вести. Ну а сейчас мы вот такие прогнозы на сектор. Северо-Запад прилетает прекрасная единица, которая совместно с девяткой года а, облагородит сектор на целый месяц. Извините. Извините. Я звук. Значит, облагородит на целый месяц.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 Сделает его местом сила, значит в собственной квартире по возможности проведите, проводите там свободное время, спите, работайте или просто отдыхайте. Его энергии способствует процветанию, продвижению, хорошему настроению и обучению. Переезжайте в этот сектор на апрель, и ваши мечты могут воплотиться в реальности. Продвижение по карьерной лестнице, поиск работы, увеличение доходов, успех в учебе. Кто мне писал, что ищет работу? Садитесь в этот сектор, берите хорошие дни и ищите дальше. Да? А для ищущих романтику, романтику завязывать новые отношения, отношения будет, может, будет много проще. И, значит, очень благоприятно, если вы установите на весь месяц туда мобили, часы. С матником, с фонтанчиком, какая-то, знаете, так называемая точная акупунктура сектора приблизит вас к вашим целям. То есть, ну вот просто какой-то может быть маленький активатор туда. В апреле неблагоприятная звезда, пятерка, желтая, испортила северный сектор. Она может спровоцировать травму потери денег, аварий, могут обостряться болезни, печени и желудочного, поджелудочного, желудочного пузыря и поджелудочным. Если вы спите или работаете в этом комнате, в этой комнате, то перечисленные неприятности наиболее актуальны. Обязательно проверьте местоположение своей кровати или рабочего стола, чтобы они не находились на юге, южного сектора. Для того чтобы, чтобы обезопасить себя от влияния этой опасной звезды, обязательно повесьте на дверь Комнаты колокольчик, чтобы он своим звоном ослаблял ее. Деньги не, не давайте, значит, не давайте деньги в долг, не рискуйте, скорее всего, их не вернете. Не э, провоцируйте ссоры, не рискуйте в любом деле, не играйте на бирже, не начинайте важных дел. Женщинам рекомендуется обследоваться у мамологов, если э, спите или работаете в северной комнате. На северо-востоке на целый месяц, друзья, вижу, вижу, что много пишете. Пока, подождите, пока, давайте весь материал читаю, потому что у нас из-за того, что следующий мастер-класс, я Могу не успеть вам все рассказать. На северо-востоке на целый месяц поселилась энергия 40 конфликтов, сочетание годовой звезды двойки, звезды болезни и тройки месяца. Может сыграть ну, на обострении заболеваний ЖКТ. Если вы спите или работаете в этой комнате, то ограничивайте себя в принятии алкоголя, жирной пищи, чтобы снизить нагрузки на какие-то проблемные органы вместе с этим возможно частичные какие-то разногласия ссоры суды месяц закончится после вкусе скандалов может растянуться на продолжительное время поэтому основной совет для тех кто не может передвинуть кровать в другое место ну, Повесить замок народ, не отвечать хамсом на, на хамство, пропускать мимо ушей колкости, замечаний, избегать риск во всех его проявлениях. Э, этим самым вы сохраните не только свои нервы, но и отношения. На юго-востоке в юго-восток будет достаточно благоприятен. Долгожданная восьмерка принесет сектору увеличение дохода, помощи в карьерном продвижении, поиск новый а, поиск новой работе, успехи и обучения. По возможности проводите там свое время, спите, работайте или просто отдыхайте. Энергия сектора способствует процветанию, продвижению, хорошему настроению на обучение. Годовая семерка внесла свои коррективы на востоке она способствует сплетни за спиной и оговорам, поэтому лишний раз не стоит обсуждать коллег и родственников рассказывать за себе слишком откровенные вещи в противном случае все обернется против вас самих в избежание этого займитесь благотворительностью или будьте дисциплинированы юг в апреле крайне неблагоприятен те, кто спит ли, работает в этом секторе, могут ожидать конфликтной ситуации, проблемы в отношениях, излишние денежные травмы, проблемы с государственными органами. Следует внимательно подходить к своему здоровью, стараться не простужаться, укреплять иммунитет, женщинам желательно показаться к маммологу. держать документы в порядке, не нарушать законы, не рисковать понапрасну, для снижения негативных воздействии сектора в комнате желательно поместить что-то красное треугольной форме формы и зажигать свечи из-за опасной пятерки желтый юго-запад остается неблагоприятен весь год если вы спите в этой комнате или имеете входную дверь на юго-западе то у вас могут быть э, пищевые отравления проблемы с кожей травмы и боли в голове также вероятны денежные потери суды ссоры для безопасности также благоприятно будет повесить на дверь металлический колокольчик и установить, можно там коррекция, есть такая соль, вода, монета. Ну, на один месяц я бы не стала делать, колокольчик вполне хватит. Не путешествуйте в апреле по оси Юго-Запад-Северо-Восток или Юг-Север. Да? Ну там, Север-Юг, да, или... Вот так. Это нужно смотреть, откуда вы летите и куда. Да? То есть под каким направлением это все попадает. Запад в апреле также испорчен прилетающей звездой болезни двойки. Если тут находится ваша спальня, то она будет тормозить дела, негативно влиять на обучение и обострять заболевания ну, репродуктивной системы. Так, значит, про это рассказала заключение у нас с вами любимейшая тема я давайте сейчас я уже все расскажу потом мы с вами пообщаемся потом на 10 минут на перерывчик уйдем значит у нас с вами любимейшая тема согревания денежной звезды значит смысл смысл что вам нужно в определенное время в определенном месте но здесь должны быть условия да? денежная звезда это энергия и она придет к вам на помощь в том случае если захочет вам помочь то есть это не то что я нажал на кнопку и получил результат я нажимаю на кнопку с, ну, с желанием и с возможностью может быть этого результата ну, то есть захочет она вам помочь или не захочет, и требовать здесь тоже нельзя. И действительно, у кого-то очень хорошо получается, у кого-то приходится почаще это все делать, но тоже получается. Значит, что-то не должно быть. Не должно быть активного ваша за окном, да, то есть если вы нашли сектор, и там у вас идет стройка, или там помойка, или там что-то еще, там, я не знаю, то... Там, трубы какие-то выкапывают закапывают ну, в общем там лучше не ставить денежную звезду в доме ну хотя бы в том секторе в котором вы активируете звезду должно быть чисто прям уберитесь не поленитесь в это время да? активацию нужно проводить как можно ближе к внешнему периметру э, вашей квартиры то есть мы находим нужный сектор э, стен, э, значит стены между комнатами внешними. Это может быть к соседям, это может быть на улицу, это может быть подъезд. Но это не центр вашей квартиры, а периметр вашей квартиры. Да? Свечу желательно устанавливать где-то от полу 60-20 сантиметров. Считается, что здесь именно работает у нас лучше всего работает энергия. Нельзя проводить активацию в туалете, в ванной комнате, при условии, если там нет. Значит, почему нельзя? Ну, вообще я бы не стала в любом, конечно, случае проводить. Ну, как бы не царское это место. Вот. Но считается, что там не работает, потому что там нет, как правило, окон, и там не работают никакие активации. Нам нужна движение ци, то есть это должно быть все-таки живое пространство. А, можно использовать любую свечу. Извините. Ну, безопаснее, конечно, какие-нибудь свечки, таблетки, да еще и желательно в каком-нибудь закрытом, знаете, какие продают такие подсвечники, сразу туда поставил уже ничего точно можно даже отвлечься, не сгорит. Если в углу юго-восток плесень, то можно согревать денежную звезду. Но, наверное, нет. А вы сами-то с плесенью не боитесь жить? Это же все, это же все, все микропоры, все микроорганизмы все же э, в дыхательную систему. Бог с ней со свечой. Самим-то как? Вот. Ну у нас, тем более, что не юго э, вы про юго-восток спрашиваете, э, а мы сейчас про юго-запад говорим. В апреле нам нужен юго-запад. 2 и юго-запад 3. То есть мы берем шаблон, накладываем шаблон 24 горы. Кто не знает, лучше не делайте. Вот. Кто умеет, берем свою квартиру, накладываем шаблон 24 горы. Все это можно у нас посмотреть. Вы заходите к нам на сайт npugacheva.com. И у нас на сайте вы в полезных видео можете прямо найти шаблон 24 гара. И вы можете скачать шаблон, и там рассказывается, как он накладывается. Вы находите юго-запад, каждый сектор делится на три еще сектора. И вы берете сектор 2 и 3. Так вот, вы можете это сделать, погреть там свечу два часа, а, или вы можете просто в эту двух часовку поставить, а там уж как догорит, так догорит. 13 апреля. В 3 часа ночи. Значит, не используем мы час собаки. Значит, у нас 13 апреля либо час мы берем тигра с 3 до 5, либо мы час самого дракона берем с 7 до 9, либо свинья, либо крыса с 21 до 23, либо с 23 до 00. 23 апреля у нас час быка здесь вы видите час тигра и час дракона нельзя использовать час обезьяны и самим обезьянам тоже нельзя это делать то есть тем людям кто рожден в год собаки нельзя 13 апреля час собаки нельзя 23 апреля нельзя тем кто рожден в год обезьяны и ну соответственно нельзя в обезьяну 3, 3 мая тоже можно выбрать сейчас до 3 17 19 23 до 0 но тот кто лошадь родился в год в лошади и в час в лошади этого делать нельзя на всякий случай напоминаю что нужно не забывать что на нашем есть калькулятор двух часовок на нашем сайте пугачева с правой стороны калькулятор будет и вы можете зайти и ввести свой город и вот например в москва и здесь написано что тигр у нас не просто с 3 до 5 а он с 3 30 до 5 30 и посмотрите ну, считается что денежную звезду нужно греть по солнечным двух часовкам то есть можете перевести ну и не забываем, что звезда денежная звезда ⁇ дама капризная ⁇ характер имеет соответствующий, поэтому а, обращаться с ней нужно ве вежливо, не требовать, не, не считать, что вам что-то кто-то должен обязан То есть просто делаем такую позитивную активацию, естественно, с какой-то мыслью, откуда нам эти деньги должны прийти, и смотрим, как они приходят. А, так, еще 15 минут. Я вам сейчас расскажу, дорогие друзья, что мы вам с вами приготовили. Так, у нас есть еще 15-20 минут, потом постараюсь поотвечать на все ваши вопросы. Про открытую встречу на 27 -е. Ирина или Лена? Кто есть кто-то меня слушает? сейчас я сама вам сброшу. Ладно. Так, сейчас я копировать ссылки. Сейчас я скопирую ссылку. Дорогие друзья, у нас первый, за счет я скопировала ссылку. Ой. А что это? Не туда? Какая Подождите, какая-то ссылка не там. Удалить. Сейчас, сейчас Лена или Ирина пришлют, наверное, ссылку. Лена, сбросишь, да, ссылочку на ссылку на живую встречу. Дорогие друзья, наша школа, все-таки мы с вами работаем уже более пяти лет, и очень часто задают вопросы, где, как можно встретиться, где с вами можно познакомиться, как с вами можно пообщаться, друзья. На, на наш сайт, Ирина, Ирис, сейчас, сейчас я, друзья, сейчас я все это сделаю. Давайте я так сделаем. Сейчас я на живую встречу перейду. Вот наш сайт живой встречи. Сейчас я сброшу ссылку на живую встречу. А, и туда, и сюда. Сейчас я... И на... Значит, это ссылка на живую встречу. Смотрите, жива, э, на мой сайт n npugacheva npugacheva.com, вот это если живая встреча убрать, то вы попадаете на наш сайт. ирина э, Ирис сбрось просто на наш сайт еще ссылочку. Значит, друзья... Кто бы хотел присоединиться к нашей встрече 27-28 апреля? Что что у нас с вами будет? То есть суббота и воскресенье. Все преподаватели нашей школы. С эксклюзивными мастер-классами, которые мы не читали, мы специально готовим такие мастер-классы. Мы готовим и для новичков абсолютно, и для тех людей, которые уже что-то знают, но для того, чтобы или даже хорошо знают уже все, для того, чтобы вам все равно было интересно с нами провести эти два дня. Что вас ждет? Мы решили устроить для вас весеннюю встречу в нашей школе. Причем прийти на нее можно. С минимальным уровнем подготовки, а узнать многое из того, что составляет профессиональные секреты. Ну, прям вот очень интересные попытались для вас сделать мастер классы Встреча пройдет в Москве в последние выходные апреля, когда все уже будет свести, и погода будет нас радовать. Мы проведем для вас 5 эксклюзивных мастер-классов. А почему 5? У нас их будет 6, 6 мастер-классов и прогулку. Значит, каждый преподаватель, то, что у нас три мастер-класса в первый день, и 3 во второй, да, какая-то неправильная информация по поводу того, что у нас будет 6 мастер-классов с вами, каждый преподаватель приготовил для вас... Нечто особенное. Вас ждут мастер-классы, в уютных зал прогулка, практика по городу, блиц-фотосессия, неформальное общение, ответы на вопросы и все это в невероятно дружской атмосфере. То есть мы, конечно, делаем эту встречу для того, чтобы познакомиться с вами. Кому эта встреча интересна, кто бы хотел попасть на ваши мастер-классы, переходите по ссылочке, заказывайте участие. Мы, к сожалению, заказали не очень большие залы, но... Для нас это, так, знаете, мы сразу так на аудиторию 100 там или в 200 или в 300 человек не, не стали рисковать выходить, думаем, начнем с небольших аудиторий, посмотрим, как пройдет наше общение, тем более, что мы очень насыщенные сделали, нам нужно посмотреть, может быть, мы в дальнейшем не будем уже так много материала выдавать на мастер-классах. Еще мы приготовили для вас два самых лучших зала Москвы. Один из них находится на 60 этаже башни Москва в Москве, значит, башни москвы Москва Сити. И виды и фотографии оттуда просто потрясающие. Второй второй в старом центре города с уютной домашней атмосферу. В субботу проведем на небе, в воскресенье в уюте. Но в принципе я э, изначально Следующее решила. Я решила, что у нас первый день будет с вами деловой. То есть у нас он вот такой будет теоретический. И преподавателям, значит, мы когда делали программу, сказала, что у нас будут теоретические мастер-классы, которые бы были интересны ну чтобы люди не просто там с нами познакомились не просто там кофе-брейки мы мы конечно будем организовывать кофе-брейки мы будем организовывать для вас фотосессии чтобы это действительно люди ушли с какими-то интересными знаниями которые бы они вот в другом месте получить не могут а вот второй день мы решили сделать менее формальный то есть мы специально его заказываем второй день в таком вот уютном месте на таганке э, такой красивый белый лофт где мне бы хотелось знаете за столами с чаем там, с какими-то плюшками э, посидеть и с вами пообщаться Но для того чтобы этот день не превратился просто в какие-то посиделки да, мы тоже подготовили на второй день у нас с вами тоже будет мастер-класс но они будут уже такие в формате вот ну там, например, Татьяна будет там делать формат, половина будет так, давай, половина давать будет прогулку, да, там, будете по цене. Сейчас мы посмотрим все программы, я расскажу. Итак, с чего мы с вами будем начинать? Мы, ну, там, вот в башне, например, там надо зайти пораньше, потому что пока мы там разместимся где-то в 9.30 начнем встречаться. В 10 у нас будет мой первый мастер-класс, астрологическая карта Бадзи и ваши персональные талисманы денег. Любимая тема про деньги, про... Э, есть такой материал, который я давно хотела, все думала, где бы его выдать. Вот как раз я решила, что именно, ну, наверное, и подойдет как раз вот это место основные понятия чтения астрологической карты базы положение денег в вашей карте способы коррекции карты с проблем, с проблемным божеством какие талисманы следует поддерживать богатство стихии и виды талисманов способы коррекции карты с проблемным богатством благоприятный даты для активации много расскажу вообще расскажу про талисманы не только бонус угол богатства в вашем доме обязательно расскажу про талисманы очень интересные талисманы которые рекомендуются в, ну, там, практически там, каждому человеку в зависимости от знака а, его рождения Думаю, что в 2 часа уложусь. Думаю, что в часа уложусь. Дальше у нас с вами будет кофе-брейк, Ответы на вопросы. Нам нужно где-то там за полчасика перекусить, и, ну, это лучше за 15 минут и 45 минут потратить на фотосессию, потому что виды 60-го этажа действительно незабываемый. Да? У нас блиц фотосессия. То есть я понимаю, что у нас э, все-таки. В общем, я думаю, что. Выделим мы время для того, чтобы пофотографироваться. Мы будем э, и видео, и фотографов заказывать. Посмотрим, значит, сколько у нас там фотографов получится. В час у нас начнется мастер-класс Татьяны Смирновой «Четыре символических животных фэншуй». Четыре символических животных, их значение, местонахождение 4 четырех животных в ландшафте внутри дома, оценка влияния каждого животного на жизнь человека, как усилить, ослабить их действия, как использовать для э, улучшения различных сфер жизни. То есть, друзья, первый будет по бацы, второй мастер-класс у нас будет по фэншуй, дальше у нас часовой кофе-брейк, общение, ответы-вопросы, блиц, фотосессия. И с 4 до 6 у нас будет а, Светлана Мостовская, которая дает чтение астрологической карты и приходящих тактов удачи по технике на И. То есть мы все даем мастер-классы разноплановые. Вы придете и вы за это время познакомитесь со всей китайской метафизикой. Вы познакомитесь с китайской метафизикой и и астрология, и фэншуй, и ци и наинь. И в конце мы еще проведем для вас интересный мастер-класс, как начать консультировать. Сейчас я буду расскажу. Конечно. Мы для вас готовим подарки. Хотим еще и, чтобы вы с какими-то подарками от нас ушли. Дальше. У нас с вами 28 апреля. У нас мы встречаемся. Так, а почему мы в один встречаемся? Я не поняла. Там, наверное, уточнение будет. 10, 11, 12. значит, либо в 11, может в 11. Не знаю, хорошо. Значит, мы подтвердим, подтвердим потом по, по-точнее информацию. Значит, итак, в 11 в любом случае у меня будет мастер-класс, который многие, наверное, которым будет много интересно многим интересно потому что по бадзе я и так читаю много вебинаров весь мой youtube канал в бадзе всевозможных интересных каких-то видео здесь я уже поработаю как психолог немножко расскажу как астрологическая карта влияет на на на нас, ну, на женщин, как на мужчин, конечно, мы говорим, поговорим про те состояния, которые приносят стихии, про внутреннее состояние любовниц, хозяйки, королевы, жрицы, девочки, как с помощью этих стихий, с помощью ваших астрологических карт, в этих стихиях разобраться, привлечь в свою жизнь там, достойного мужчину, привлечь в свою жизнь неблагородных помощников, привлекать изобилие или достаток свой дом, получать дорогие подарки, изучать энергию и быть в хорошем настроении. Будет много практических советов для повседневной жизни. Это как раз те мастер-классы, которые я проводила, будучи психологом еще до того, как пришла и начала работать в интернете. И я делала живые тренинги, и вот такой мастер-класс из, из тех времен с новыми знаниями, которыми я уже обладаю за последние годы, которые я изучила. Я обязательно с вами поделюсь. Я думаю, это будет и для астрологов, и просто для женщин интересный мастер-класс. И, как я уже сказала, мне бы хотелось сделать не традиционным. То есть это не то, что вы будете сидеть, писать. Мне бы уже хотелось, ну, конечно, мы вам дадим тоже методические материалы конечно, что-то там попишете, но мне бы уже хотелось это просто вот второй день почему-то такой вот уже не Москва-Сити, это уютная старая Москва, где мы с вами можем выйти, погулять и посидеть и Просто вот вообще мне такой женский круг бы хотелось организовать, где можно было бы, ну и за столами, или как, как удобно, как-то выйдет нам разместиться, и уже уже прийти даже не в таком деловом наряде, а прийти в каких-то красивых женских платьях, и, и, и, и в общем-то, позаниматься с вами, и ну, больше пообщаться, да, такого, общительный такой день. Татьяна сделает с вами очень интересную. Называется прогулка. Эм, прогулка, практика. А прогулка будет состоять из двух частей: Как работает волшебное искусство, цемень дунзя то есть, первая часть. В реальном времени мы поставим задачу, загадаем желание, и далее на, ули, на улице вы увидите, как работают манифестации, как мы проверяем выбрали ли вы правильное время для действий услышивали вас вселенная или нет приняла ли этот запрос вы увидите как пространство откликается на запросы как синхронизируется с пространством поймете как работает эта техника в реальной жизни часть вторая – это фен-шуй на местности в пространстве города посмотрим как работают четыре животных про которые был накануне лекция да? которые мы изучали вчера как применяются знания фэн-шуй городском ландшафте проведем анализ одного дома посмотрим активации активизации благоприятно или нет стоит дом что может в нем у улучшить чтобы улучшить жизнь людей визуально оценим здоровы ли в основном там люди как у них с финансами хорошо ли отношения между жителями или возможно ссоры. то есть девочки это такая практическая прям работа которая в других школах стоит очень и очень дорого. Если вы сейчас вот мы сейчас дойдем до цены этого этой встречи, и вы поймете, что э, цена на эту встречу из-за того, что мы набираем небольшую группу, мы просто окупаем эти очень дорогие лофты э, ну фотографов, видео и там, если денег останется, мы устроим вам еще, а подарки обязательно и мы устраиваем э, э, кофе-брейки. То есть это для нас не коммерческий проект это для нас проект встречи поначалу я еще хотела его сделать дешевле но, но мы просто не в состоянии оплатить тогда все накладные расходы вот. и последнее наше с вами будет мастер-класс этого чудесного такого двухдневной встречи с вами это будет мастер-класс Светланы мостовской или Елен, Елен, елены пироговой ну и в принципе я думаю что и я там буду принимать не самое последнее участие Все таки я профессиональный психолог который учился на факультете психологического консультирования и э, поделимся обязательно с вами наработками в области консультирования как отвечать на ну, неудобные вопросы что говорить если вы увидели в астрологической карте что-то неприятное человека в какой виде предоставить консультацию, как работать с клиентом, как все э как работать с клиентом, чтобы все понравилось, и много другое, как начать, вот что делать. Ну, то есть, вот то, что знаете, то, что обычно не дают ни на каких мастер-классах. Ну, и, в общем-то, окончание нашей встречи будет э э выдача свидетельств о том, что вы его прослушали. На встрече мы заявили 40 мест, но нам уже постфактум сказать что мест будет меньше. Это все обусловлено, к сожалению, маленьким ловтом на 60 этаже, и из-за того, что там оказалось, мы ну 40 групп думали, а оказалось, что всего 40. А в связи с тем, что у нас преподаватели что нам нужно будет, ну, наши менеджеры которые там помогут кофебр там столы как-то организовывать, нужно фотографы видео это все вошло в количество сорока человек. то есть мы уже после заказа этого лофта мы поняли что ну наверное 30 небольшой всего человек будет тот кто а, сможет попасть на живую встречу, и задавать нам вопросы получить все свои ответы в общем стоить это будет друзья мои 9 900 будет возможность записи для тех кто не может приехать 6 900. для них мы еще потом организуем дополнительную встречу то есть вы получите почему мы видео заказываем чтобы нас все это засняли вы получите видео и через неделю все наши преподаватели мы выйдем для тоже такой день будет на вопросы ответы тот кто смотрел в записи потому что мы понимаем что э, желающих будет много а в Москве асити к сожалению, у нас очень мало ограниченных мест. Итак, дорогие друзья, вот все вот эти мастер-классы, их шесть, то есть это вот вся такое знакомство практически со всей китайской метафизикой, из Бадзы, из фэншуй, и э, с Мин, и с и э, как, как же консультировать, и, ну и вообще просто э, поделиться поделиться с, мы с вами поделимся опытом какими-то знаниями как это психологически связывается вот с моей стороны буду рассказывать вот все все это ну вот пока мы решили, что, наверное, 9 900 должно купить наши затраты хотя бы на это все мероприятие. Ну для нас это такой пробный шар. Нам очень интересно с вами встретиться, поговорить, если у нас будет потом возможность, мы будем дальше проводить. Мы сейчас должны понять, как это все в реальности работает, да, то есть в том плане. Я-то как раз работала, я как раз пришла в в интернет после уже того, как я начала работать на живых тренингах, для меня это все понятно и, собственно говоря, мы с Леной Пироговой встретились как раз на таких, она была директором одного из таких вот женских тренинговых центров, да? то есть как раз для нас, то с Леной, это все не страшно, но конечно организация чтобы было сразу много людей которые сразу несколько преподавателей разноплановые тематики тетради все все все и мы уже пять этим не занимались но вот решили в общем, знаете возобновить свои тоже все свои знания все свои умения и вот предложить вам вот такую вот такую встречу очень надеюсь на то что вы к нам придете буду преподаватели буду я будет светлана Мостовская, будет татьяна будет елена пирогова обязательно вот так ну что Значит, кто бы хотел, переходите по ссылке, которую сейчас Лена Пирогова сбросила. Желаю встреч в Москве. Не знаю, возможно, это будет вообще такая эксклюзивная. Может быть, мы вот один раз попробуем и э, с, с такими большими хлопотами подумаем, господи, как хорошо, что мы только ведем все в интернете. может быть, больше таких встреч не будет. Может, нам очень понравится, и мы будем такие встречи делать. Ну, я все равно думаю, что не чаще, чем раз в полгода, потому что, ну, из очень большой загруженность наших преподавателей но в любом случае мне было очень хотелось увидеться с многими из вас кто мне пишет письма кто хотел увидеть. и даже со, со, с абсолютно новенькими приглашаю вас для, вот, кто вообще ничего не знает вот вы сразу придете вы сразу все поймете вы прекрасно проведете два дня и поймете вообще надо вам это или не надо вы приедете в петербург на такую встречу. вы знаете нам василить это все в москве вот мы сейчас все посмотрим, потому что вы же понимаете, что это мы уже на самом деле мы это готовим около двух месяцев, и мы хотели выйти на продажу месяца за три. И нам даже мы нам пришлось переносить, потому что мы собирались в середине апреля, мы уже на конец апреля перенесли. Из-за того, что оказалось, вот этих мелких моментов настолько много что мы просто не успеваем это все состыковывать ну, с тем что у нас идет сразу поток в несколько групп еще еще своей работы да? и если для нас это вот сейчас получится ну вот как то мы поймем что у нас есть силы это все привозить какие-то печеньки значит покупать кофе и значит группа водить. я я вообще еще больше хотела размах я хотела чтобы мы там покатались по москва реке хотела экскурсоводов может быть мы до таких тоже встреч дойдем но сейчас вот пока решили все-таки дать ознакомительную встречу такую прям который не столько развлечения, сколько вот вы полезного узнаете. вот А когда-то, наверное, мне кажется, что стоит и такой полезность с приятным совместить, потому что э, как это все работает в теории здорово, но как это работает в практике, это можно увидеть только на живой практике. Вот, собственно говоря, чем мы будем заниматься. Хорошо, друзья, давайте так сделаем. Пятиминутный перерыв, потому что через пять минут мы выходим на мастер-класс основ, основы китайской метафизики, основы китайской астрологии вадзы, который, ну, я представлю Светлану, будет Светлана читать, как раз будет рассказывать про всех господинов дня. Она будет рассказывать про богатство стабильное и Боковое, боковое стабильное богатство в карте. Она будет вам рассказывать про то, какой на что стоит обратить внимание, если тех или других стихий больше, предназначений больше. Ну, в общем, у меня тоже такая сегодня программа, я такая, думаю, часа на два, на три. Так что оставайтесь с нами, давайте пять минут, и через пять минут мы уже буквально будем с вами встречаться. Спасибо вам за внимание и до следующей встречи. Я думаю, что со многими увижусь уже на живой встрече.